Приветствую представителей самого уютного и домашнего знака Зодиака Рак. Что же, давайте посмотрим, какие сферы будут у вас наиболее активны. Ну и как нужно будет спланировать ближайший месяц. Что, что он вам обещает? Ну, во-первых, для тех, кого интересуют дальние поездки, взаимодействие с иностранцами логистика вообще какие-то дальние дороги, путешествия то для вас будут, ну, либо для тех у кого работа, деятельность связана с иностранными компаниями то для вас будет очень актуален период с 4 5 июня и по 13 -е. ну там считайте по 12, потому что с 13 уже Меркурий переходит в близнецы и теряется аспект Нептуну, который будет вот до 12 числа работать очень точно До 3 июня Меркурий, если вы помните, он отвечает за все контакты, за договоренности Он ретроградный, затем он разворачивается, идет вперед И образует точнейший аспект Нептуна, который у вас находится в 9 доме 9 дом связан с дальними дорогами, путешествиями, с философией, с духовностью, с высшим образованием также это еще могут быть продажи, морские путешествия, продажи, связанные с алкоголем, например, ну, какие-то услуги, может быть, связанные с, по, по рыбам, это что? Ну, творческая деятельность, благотворительность, медицина, обмен опытом, ну вот вся эта деятельность, она будет достаточно активной, ну кто занят в этой деятельности. Затем, затем, что еще интересного происходит? Да, 4 числа Сатурн, Сатурн управляет ну, такими процессами, как стремление к власти, как э, э, стремление достигнуть чего-то значимого, карьерные устремления, он становится ретроградным в Водолее. Для вас моделия связан с темой чужих ресурсов, и здесь могут возникнуть некоторые определенные трудности в получении, в получении может быть средств от тех, кто вам должен, от ваших должников. То есть, если до этого было все достаточно быстро и весело, то вот здесь уже могут быть пробуксовки. Возможный вариант, что просто дела у ваших партнеров, которые как-то связаны с, вашими с вами материальными обязательствами, могут иметь некоторые пробуксовки, могут идти не так активно и успешно, как хотелось бы. С 8 по 11 Венера будет идти на соединение с Ураном в вашем доме друзей и также взаимоотношения с большими коллективами. Кстати, 11 дом, он ведь еще связан с... С программным обеспечением, с техникой, которая ну, с удаленным обслуживанием. Ну, хотя он здесь большей частью телец, а здесь он у вас в тельце находится. Но все равно сохраняется, да. Я в действии также на тех, кто, например, занимается продажами удаленно. Вот здесь у вас могут пойти какие-то удачные моменты, то есть соединение Венеры. С ураном уран всегда дает неожиданность. Венера у нас отвечает за малое счастье, за любовь, за денежки. Может говорить о том, что возможно неожиданное поступление финансовое, возможно, какая-то неожиданная влюбленность, неожиданное сексуальное приключение. Но значит, что это что-то, как правило, короткое, то есть это ненадолго. Но, тем не менее, оно все равно может быть приятным и принести вам ну, достаточное удовольствие, радость. Еще интересный аспект, обратите внимание, это само по себе восьмое число. да, Восьмое, я даже думаю, седьмого, седьмое, восьмое. Красиво будет очень работать аспект Меркурий, Плутон, Луна. Смотрите, в каком они тригоне стоят чудесном. И здесь идет взаимодействие. Так, Первый, второй, третий, то есть это контакты партнерство, связанное с коллективом, друзьями. То есть шикарнейшие дни для знакомств и для коллективного взаимодействия. То есть здесь что-то может быть очень интересное произойти в это время. 14 июня будет полнолуние стрельце Для вас стрелец это 6-й дом, работа здоровья. Но у вас могут ну, в первом случае проиграться какие-то амбиции, желание как-то выделиться, может быть, за счет других. А в втором случае, ну, наверное, будете просто больше внимания уделяться своему здоровью, или, может быть, какие-то повышенные там, будут действия относительно своего здоровья. там Будете сдавать анализы, заниматься исследованиями. ну, То есть, какое-то повышенное внимание этим сферам. Причем лучше, если вы будете заниматься работой, потому что, смотрите, у вас будет аспект к, здесь получается секстиль стиль да, благоприятный аспект от Меркурия к Юпитеру то есть Юпитер управляется стрельцом и о чем это и Меркурий будет находиться в своем знаке в близнецах, но в 12 доме Юпитер у вас находится в доме карьеры, высших целей ну, здесь смотрите есть шанс как-то очень круто продвинуться но это может быть благодаря каким-то тайным договоренностям. Именно круто продвинуться по карьере и достичь каких-то своих очень важных целей. Так этот аспект до 20 июня будет идти, поэтому обязательно его используйте. Ну, да, используйте для того, чтобы чего-то добиться. Вообще, я смотрю, что вы так будете достаточно очень активны и амбициозно в этом месяце. Ну и хотя и говорят, что человек там до за месяц после дня рождения становится более слабым, более спокойным. Часто бывает такое, что болеют. Ну, вот вы как будто бы знаете, он вас открывает за второе дыхание. С 23 июня, ну, с 21 ваше солнышко уже находится в вашем знаке зодиака, а.. Вот с 23 Венера переходит в Близнецы и придаст вашим чувствам больше легкости Интереса, ну, может быть, отсутствие глубины. и, Ну, знаете, такое впечатление, что вот вы как-то в основном будете настроены сугубо на реализацию своих вот личных амбиций. И этому будет помогать еще очень интересный аспект. От Марса к Сатурну до 27-го, да, по-моему, он идет на соединение, аспект усиливается. Сатурн – это зона, связанная с чужими деньгами. То есть, наверное, будете заниматься выбиванием долгов. Ну или просто будете активно взаим взаимодействовать с теми, кто вам что-то должен. С 25 по 29 будет формироваться благоприятный аспект между Венерой, вашем 12 доме всего скрытого тайного, и Юпитером, который находится в 10 доме главных целей, высших целей, социального статуса. И этот аспект он непосредственно связан с, с какой-то удачей, которая может быть непосредственно тоже как-то взаимосвязано с тайными договоренностями. Здесь приходы идут, финансовые поступления из тайных источников, даже может быть какое-то ваше возвышение, получение авторитета благодаря каким-то тайным заговорам. Расширятся ваши полномочия, улучшатся взаимоотношения с партнерами, со значимыми партнерами. В общем-то, ожидайте в этот период интересных каких-то подарков, судьбы. Далее, с 28 числа, очень важная планета, связанная с некоторой, знаете, такой туманностью, Иллюзиями. Она, это Нептун. Он войдет в ретроградное движение и пробудет в нем до 4 декабря. Для вас это 9 дом, отвечающий за образование, за взаимосвязь с иностранными партнерами. И, в общем-то, он еще может указывать на то, что вам следует остерегаться каких-то нечестных договоренностей с 28 по 7 число. Ну, высокий риск того, что. Те люди, партнеры, с которыми вы будете взаимодействовать вот до конца года, а от них можете ожидать некой такой скользкости, подвоха, ну, вот какие-то такие интересные действия. Повезет тому, кто занят в сфере психологии, водного транспорта. Ну, я думаю, здесь больше будет благоприятно работать сфера услуг. Ну, те, кто занят в этой сфере. И еще, поскольку это еще и дом иммиграции, то я думаю, что какие-то иммиграционные процессы могут усложниться какими-то туманными, неясными обстоятельствами. Ну и заканчивается месяц. Закрывает его новолуние в знаке зодиака. Рак в вашем же знаке. Единственное здесь такое вот интересное соединение есть еще и с лилит, все это дело аспект с лилит лилит это всегда искушение то есть вас, вы будете искушаться чем-то, то есть можете чем-то искуситься и ну вот это искушение, оно может привести вас к каким-то неправильным действиям ну неправильным с точки зрения ваше с точки зрения кого. То есть вы через какое-то время почувствуете, поймете, что то, что вы сделали, то вероятнее всего это была ошибка. То есть важно очень не спешить принимать какие-то важные решения. И какие еще могут давать? Ну, в самом таком простом варианте можете почувствовать какую то неуверенность в завтрашнем дне, страх, мнительность, какой то эмоциональные перепады. Ну, вот постарайтесь вот этих пару дней как-то не поддаваться таким настроениям. И, я думаю, понимание того, что будет дальше, с вами как действовать, оно придет обязательно. Ну что ж, надеюсь, что месяц пройдет для вас благополучно. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, если хотите. И до встречи в следующем периоде.